Ну, дело в том, что большая ошибка, что народ этому парню ставит планку как зрелому политику, и вообще как зрелому Конечно человеку. Конечно, да, да. а Не надо такие планки ставить, ни в коем случае не надо живых людей путать с киношными персонажами. То есть хотят, чтобы он вот как, как из кино, да. То есть что мы видим, вот помимо вот этих двух ФСОшников, да, и он, кстати, сидит между двух ФСОшников и рассказывает про э, байданщиков, которые манипулируют. Это очень и говорит, да, Это ужасно. Говорю. Это действительно ужасно. Но с одной мы, стороны, говорит, не раньше... являемся марионетками. Он говорит, мы не являемся марионетками. Да. Вот с двух сторон ФСОшники. А на самом деле с двух сторон у него проблемы очень серьезные. Первая проблема... То, что он потерял свою семью, то есть это такой стресс дикий, который изменил состояние сознания. И другая проблема, не меньшая, поверьте, это то, что он в одночасье приобрел всероссийскую известность. Он не может справиться ни с той, ни с другой проблемой. Его там колбасит очень сильно, у него там так встряхнулись мозги. Почему от Мизулина? Там может выйти, какой чушь за президента и так далее, и ее никак ты не прошибешь. Во-первых, потому что она старый опытный политик, какая бы она ни была, там, курва, да, она все-таки старая и, и опытная. Ну, еще как бы маразм уже, стар, старческие какие-то деменции уже там сделали ее менее восприимчивый, да, но кроме всего прочего, она получает миллионы, это бабушка, реальные миллионы получает, у нее, хотя сама ломаного гроша не стоит, и она это прекрасно знает, то есть она не стоит ломаного гроша, получает миллионы, что нужно сделать, целовать жопу тому, кто ей это обеспечил, правильно, то есть Евлинский ей не обеспечил, когда она была в этой, яблоки, да, в этом яблоке. Ну, все, Путин обеспечил, она его должна целовать. И поэтому она такое рвение проявляет. Дети и внуки у нее за бугром. То есть она может проявлять в рвение, ей пофигу, что в России происходит. У нее все близкие живут далеко от России. И самое главное, что ей все понятно, вот этой бабке. У нее есть своя цель, конкретная цель, четкая цель у нее все в порядке, она должна зарабатывать бабки, она должна там помогать детям, у нее она должна служить Путину, у нее есть четкая цель, да, удержаться. Что у Острика у этого, представляешь, вот что на него воздействует, меня спрашивают, вот объясните там туда-сюда, и что главный основной инстинкт человека какой, Основной инстинкт это инстинкт самосохранения. Сохранение. Да. И это, хотя нам в фильме основной инстинкт говорили о сексуальном инстинкте, на самом деле это не так. Главный инстинкт самосохранение. любое психическое изменение человека, любое, в том числе и психическая болезнь это изменение инстинкта самосохранения. Он становится другой. Так вот, инстинкт самосохранения не только спасает человека от смерти, да? Но он еще так устроен, что как-то пытается человека комфортно провести по жизни, потому что некомфортное состояние человек считывает как опасность. Ну, его психика воспринимает как опасность любое некомфортное, незнакомое для себя состояние. Так вот, инстинкт самосхоронения вот этого человека плюс синдром седьмого года – они такую вот сделали работу. Я думаю, что вот этот синдром 37-го года нам еще нужно очень будет потом психологические состояния, именно не психические состояния, а психологические состояния изучить. Он, представляешь, вынужден встречаться с этими вот ФСОшниками. Он вынужден встречаться с а, а, представителями администрации, на которых негде ставить пробу. Это, это часть госмашины, но это люди, и эти люди могут быть для тебя врагами, а могут и не быть врагами. Все зависит от твоего поведения, понимаешь? И, и у человека, у которого есть цель, четкая цель, да, ну как у Мизулиной, например, у нее понятное поведение в соответствии с этой целью. У этого парня нет цели. Ну какая может быть у него цель? Он же не может воскресить своих родственников. У него нет цели, а поэтому у него нет позиции. Понимаешь, у него нет цели, поэтому нет позиции. И это вот что происходит? Происходит бессознательное движение к ближайшему выходу. Он видит, они им показывают, вот ближайший выход. Ну как на пожаре. Вот эти ФСОшники говорят, слышь, ты вот там что-то загнался, мы понимаем, ты там заболел что-то из-за родственников, у тебя плохо там сердцем, с головой, ну вот надо же все-таки. И они ему объясняют то, что он воспринимает как правильное, потому что это ближайший выход. Это инстинкт самосохранения вот туда ведет и говорит, выходите, нехер здесь делать. Он случайно сюда попал, кто не выносит жары, тому нечего делать в бане. Он попал случайно, ему жарко. Это поведение полностью дезориентированного человека. Абсолютно полностью дезориентированный человек. Ну, плюс еще мы говорим про то, что мы называем синдром 37-го года, да, и это... Вот, синдром 37-го года это а, банальная трусость. Нет, я думаю, еще многие поколения психологов и психиатров будут исследовать, что же это такое на самом деле. И что такое Стокгольмский синдром, да? Когда а, какая-то Возникает вот эта вот защитная какая-то реакция на взаимодействие со своими угнетателями, взаимодействие и защиту даже своих врагов. Что такое стокгольмский синдром? Это когда заложники защищают тех, кто их захватил. Вот и я сочувствие. думаю, что... Да, и сочувствуют. И вот Кемеровский синдром будет наверняка, потому что это более, так сказать, полярная, ну не полярная, но отдаленная от Стокгольмского синдрома величина. И мы еще увидим, когда психологи будут говорить про синдром Вострикова или там синдром Ватника или синдром Кемеровский синдром и объяснять, почему же люди защищают Путина, который их бросил под танки. Понимаешь? То есть фактически, и в прямом, и в переносном смысле бросил под танки. Поэтому я думаю, что мы, ну, должны набраться терпения, так огульно не бросаться на этого парня, не рвать его в клочья, а мы, в общем-то, должны были ему помочь, этому парню, объяснить ему, что в конце концов случится, потому что с этими падлами он остается один на один, представляете? Там во всех этих моргах, администрациях, он один на один с ними. И он не готов к этому. Морально не готов. То есть, ну, он вот, ну, не герой такой, понимаешь? Куда деваться? Так бывает. То есть, это как раз те люди, которые, когда их за лайки дергают и начинают сажать, они дают признательные показания, да, да. чтобы уйти на УДО и так далее. То есть, ну, это... Те, кто ищет ближайший выход, им показывают, вон ближайший выход, и он побежал. И вот Захарова откликнулась на Кемеровскую трагедию стихами, Блять, лучше бы она не откликалась, я не знаю, вот мне прочитать или ты прочитаешь, но это обязательно надо услышать, потому что это жесть, это просто жесть. <кхм> кто будет читать? Выбирайте <кхм> образ разрушителя, помнишь, как в том фильме? Ну давай я прочитаю, ладно? Давайте. Да, я потому смотрю, что смотрю, что-то не очень это. Я просто его не читал до этого, поэтому... Не, я могу, я давайте, это я... Это называется. «Зимний вишний лед растопило пламя, Детский голос все зовет, рвется к своей маме. Передайте, что люблю всем родным и маме, Я боюсь, что не вернусь, мы здесь умираем. Ты пойми, что дверь закрыта, что не выйти мне». Мама, мне ведь больно было, но никак не тебе. Нету выхода на свет, да и света нету. Передайте всем привет маме, брату, деду. Мама, мамочка, прости, больше я не буду. Ты не плачь, не грусти, нас не позабудут. Посчитайте нас потом, честно посчитайте. Обещайте, что крестом, маме обещайте». Бля. Я вот прочитал, у меня волосы дыбом стоят. Вот... Э. Вот я хочу спросить, а это что за синдром, блядь? Ну там с Остриковым понятно. Ведь это не просто бездушная графомания. Ну да, бывает бездушная графомания очень часто, но это не просто... Это какая-то гадкая насмешка. Представляешь? То есть если тот... Востриков дезориентированный человек, он не знает, что хорошо, что плохо, потому что все на него свалилось. Эта сука, это все знает. И она сознательно отказалась от ориентиров. Она сознательно отказалась от ориентиров. Ну ладно, она плохо пишет стихи. Ладно, она графоманка. Но, блядь, ну, ну вот это просто пиздец. У меня вот кроме мата никаких слов. Это пиздец. Вот за это в рожу бы плюнул, честное слово. А ты, как... Мин... да, я как-то уже ничему не удивляюсь, особенно в исполнении э, Марии Захаровой, да, уже, мне кажется, более, более абсурдного персонажа в российской политике найти достаточно сложно. И беспринципного, более абсурдного и беспринципного. Минстрой предложил раз в пять лет проводить пожарную проверку в жилых домах. Опа, то есть Минстрой прикинул хрен к носу, денег можно снять, представляешь, пожарную проверку Минстроя, пожарная проверка МЧС и так далее, блин, то есть можно прям входить в квартиры совершенно спокойно, блядь, оснований, пожарная проверка, открывайте, давайте нахер, и штрафовать всех подряд. Да, причем это, конечно, колоссальные деньги, потому что сколько э, в России торговых центров и сколько в России домов. Это, конечно, несоизмеримо. Да. Не ну, не причем и они же сейчас... безопасность домов, представляешь, да, всех да, да. этих деревянных. Сейчас они скажут, слышь, у тебя деревянный дом, ты должен огнебиозащиту, блядь, проводить. Мальцев, слышишь, что говорит, что дома эти деревянные должны подвергаться огнебиозащите. Вот идите, блядь, и проводите это, представляешь? То есть не из бюджета на это деньги, а с каждого возьмут. Медведев. Извини, и в этим, блядь, еще как и подонкам этим управляющим компаниям, так. еще обязательно сейчас придумают, что графа на пожарную безопасность. На, как на капитальный ремонт, еще на пожарную безопасность. Сейчас ты увидишь, пидорас какой-то в Госдуме вылезет, начнет и требовать, и, и проголосуют эти суки. Ну, потому что там это нормальные деньги. А вот Дмитрий да. Медведев и члены правительства подали декларации за 2017 год. Да, ну за прошлый год 8 заработал, за этот не знаю. Ну что, как Папанов говорил, ты голодранец, помнишь? Голодранец 8 миллионов заработал, блядь, Медведев, да? О, Господи. А вот голодец заявил о невероятной разнице в продолжительности жизни в регионах России. Ну, естественно, а как же? У них не бьются цифры, им же надо рассказывать про то, что тут живут все больше 73 лет, а тут и до 50 не доживают нихера. хера. И поэтому, говорят, да вы что, это вы просто не в том регионе живете. Вот в вашем, да, не доживают до 50, а вот есть такие специальные регионы, ну где там до 180 живут, ну как минимум, чтобы 73 получалось общее число. Ну и Путин же заявил в э, своих этих... В мартовском обращении, к, в, послании, в послании федеральному собранию он же сказал, что мы должны за 10 лет войти в клуб 80, да, что типа возраст должен быть свыше 80, там как у японцев, ну то есть средний, средний возраст, средняя продолжительность жизни должна быть за 80. Ну или он, может быть, имел в виду, что средний возраст людей, которые находятся во власти за 80, ну то есть ну, что -то одно из Это, кстати, взаимоисключающие вещи. Если... Во власти находятся люди, у которых средний, восемь, средний возраст за 80, это значит средний возраст в стране за 80 точно не будет. Не, бывают исключения, например, Куба. Там да, средний возраст, Очень высокое руководство как раз было за 80. Ну, так да, вот. окей. ну там медицина, там медицина все-таки. Ну, да. Дмитрий Песков отказался считать цензурой решения.